Бугатти, Феррари, Мазерати, именно такие или похожие автомобили сейчас покупают люди, которые несколько лет назад открыли сервисы по сокращению ссылок в интернете. Все мы пользовались такими платформами бесплатно, так откуда же у них такие деньги? А дело в том, что в интернете можно сделать любые деньги, если у вас есть трафик. Есть даже профессиональная поговорка «покажи мне свой трафик, а я покажу тебе, как его монетизировать». А трафик для этих компаний создавали именно мы с вами, десятки миллионов людей, которые пользовались этими сервисами. Например, один из таких сервисов по сокращению ссылок, компания Битли, недавно отчиталась о результатах. Bitly Incorporated, ведущая в мире платформа Connections, завершила 2022 год впечатляющим ростом компании, инновациями и спросом на продукцию, превысив 100 миллионов долларов годового регулярного дохода. Я у них сокращал как минимум пару сотен ссылок. Угадайте, сколько денег они мне прислали из своей прибыли. Правильный ответ – ноль. А зачем таким компаниям кому-то платить, если миллионы людей во всем мире готовы продвигать их бренд совершенно бесплатно? Так вот, друзья, у меня для вас новости. В индустрию пришла новая компания, которая полностью изменила правила игры. Встречайте, новая платформа по сокращению ссылок Globox Web справедливо предложила отдавать львиную часть прибыли тем, без кого этой прибыли никогда бы и не было нам с вами пользователям сервиса это происходит впервые за всю историю существования интернета компания отдает нам 90 процентов своей прибыли оставляя себе только 10 звучит слишком хорошо однако могу подтвердить лично что 6 апреля я зарегистрировался а 11 апреля я уже вывел на свой кошелек почти 50 долларов и это только начало снежного кома. Самые сообразительные уже поняли, что чем раньше начать, тем больше и быстрее можно успеть заработать, поэтому уже сейчас начался обвал регистрации. Хотите быстро и уверенно выйти на иной социальный уровень и забыть все материальные проблемы? Прямо сейчас регистрируйтесь по ссылке внизу, это займет меньше минуты и после успешной регистрации стучитесь ко мне в телеграм, чтобы я подключил вас к закрытому чату первых пользователей платформы.